Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН И сейчас буквально за полторы-две минуты Я хочу ответить на вопрос, которые Часто пишут мне хейтеры с огромным количеством Знаков восклицания и вопросов Которые пытаются уличить меня в том, что Я брыхло-вонючая, которая вводит В заблуждение бедных танкистов и Несет всякую ересь и чушь Так вот, ребят, буквально там Пару минут назад я увидел очередной Комментарий на эту тему, там где Бро, я не знаю, если ты сейчас смотришь это видео А мы договорились, что ты его посмотришь Так вот, бро, я не знаю, с каким посылом ты писал, я понимаю, что когда пишешь текст, то очень сложно подобрать интонацию и правильно задать вопрос. Но твое количество восклицательных знаков и знаков вопроса, и особенно фраза по поводу того, что ты уже три года играешь в танки, и никогда ни разу не видел того, о чем я говорю, э я хочу тебе в противовес поставить следующее. Первое. Я играю в танки 8 лет. И поверь мне, видел гораздо больше, ну, чем ты. Это для начала. Первое. И второе. Ни в коем случае не пытаюсь тебя обидеть. Так вот. Третье. Что хотелось бы заявить По поводу одного бакса за косарь голды Пожалуйста, вот они Две золота за 2 бакса Доллар девяносто За две золота И вот такие вот предложения Периодически у меня выпадают И упадают у других ребят Которые играют на евросервере Бро, я не знаю на каком сервере играешь ты И ребят, я обращаюсь ко всем остальным Кто смотрит данное видео Кому я сбросил ссылку либо кто перешел по ссылке в каком-то из моих видео Для того, чтобы убедиться, что действительно Предложения по одному доллару за косарь голды существуют в этой игре Пожалуйста, вот вам живое подтверждение Это не нарисованная картинка Вот, пожалуйста, другие индивидуальные предложения в моем магазине Допустим, 13 мистических контейнеров за 10, ребята, баксов А не за 15, не за 17 Поэтому, ребятки, если вдруг вы не верите мне на слово пожалуйста, вот подтверждение, что действительно бывают предложения, они временные но они бывают по одному доллару за один косарь голды я надеюсь, что этим видео я поставил две точки. Первое: в споре со мной по поводу того, что таких предложений не бывает. И вторую точку, по поводу того, что я в своих видео кого-то обманываю. Ребят, если вы за честные обзоры, если вы за то, чтобы видеть технику и товары в магазине такими, какие они есть на самом деле, я вам гарантирую, я обещаю, я слово вам даю, что я никогда никого вас не обману, не введу в заблуждение, не посоветую вам купить что-либо, что может вас расстроить, и то, из-за чего вы расстроитесь, будет, ну... Вам очень-очень болезненно, я имею в виду потратить свою голду на какой-нибудь хлам. Ну, а тем более, риалмани. Поэтому, ребятки, кто за честные обзоры, пожалуйста, желтый шильдик в правом нижнем углу, подписывайтесь на мой канал, смотрите исключительно честные обзоры на все, что есть в этой игре. И я обещаю, что никогда не буду мочиться вам ни в уши, ни в глаза. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, но обязательно спокойствия. Пока-пока.